Здравствуйте! Наверное, многие из вас любят финики. Я их люблю тоже. И вот два года назад, съем финик, получив вот такую косточку, я решила посадить. Во многих народов много примет а с фиником связанных с финиковыми косточками, с финиками. И вот одна из них в восточных народах, например, там в Турции, существует такая примета, что если покласть косточку в кошелек, то в кошельке никогда не будут переводиться деньги, будет стабильность. Ну, вот эта косточка мне за два года не принесла особого богатства. Вот. Но зато с другой выросла вот такая пальма видите вот самый большой листик он уже целый метр 6 листиков на этой пальме было бы 7 но один я срезала потому что он начал усыхать и вот уже в прошлом году начал расти листик который разделяется очень просто легко но ну буквально вот поклала вот так горизонтально в грунт сантиметр присыпала, прикрыла пакетом, чтобы ну, полила, покрыла, прикрыла пакетом, поставила на подоконник. Эта пальм косточка буквально через месяц проросла и с тех пор у меня растет вот такая пальма. Вот и все на сегодня. До свидания, до новых встреч.